так подготовка карманов к утеплению пола вырезал вот стропила в листах пазы приготовил листы Утеплитель пока нету. Скоро утеплитель там появится На самом деле Закрывать или не закрывать Листами Утеплитель Так как карманы будут холодные Утепление там будет 200 И не скапливался бы на листах Конденсат так, Внизу температура будет Положительная а здесь отрицательная вот. Листы буду класть экспериментально, потом, если что, буду убирать. Но очень хочется, чтобы ровный был пол в кармашках. Маленько прибрался, сейчас буду убирать вот эти вот подпорки стропил, откручивать доску снизу, чтобы получить доступ к лагам и буду вкладывать туда утеплитель ну, предварительно еще почистив пол так как пароизоляция весьма грязная ее до меня предыдущий хозяин, который не достроил передал эстафету мне. вот и готово рабочее место всю пыль с пароизоляции смел стер пропылесосил продул пылесосом как мог но остались небольшие грязные пятнышки уже от них зимой никуда не деться надеюсь что влаги никакой не будет и она у меня потолка не пока грязь. Пошел процесс наполнения утеплителем. И вот на четвертой промежутке не вынесла душа. А это возмущений предыдущего строителя. Вот. Крупным планом 56 с половиной сантиметров между балок вот это с ума сойти можно подрезать каждый листик на два сантиметра где-то на сантиметр потому что разбежка везде разная пошел промерил 56 57 вот. может быть планировался рулонный утеплитель тогда да, его проще, но опять-таки вот такие вот дела делайте расстояние 58,5 и будет вам счастье вот, часть пола заложил как раз можно показать все этапы плит, так скажем. Утеплитель, кстати, вот Технониколь использую, толщиной 50 миллиметров. Вот. Почему 50 миллиметров выбрал? Потому что 100 миллиметров пачка просто сюда не пролазила между лаг. Вот такой вот утеплитель. Кеверку есть, прививку значит поставил. Следовательно безвредный. Так, ну вот, как я начинал укладывать. Первый мат. Следом подрезку делаем, чтобы перекрыть стыки. Подрезку 60 сантиметров Дальше у нас первый мат, подрезка и следующий мат целиком. Дальше у нас сверху добавляется еще один мат. Вот. И перекрываем третий слой, перекрываем, точнее, второй слой третьим слоем целиковой плитой. Вот. Дальше у нас идет ступенька, ступенька и вот в таком порядке буду переходить дальше уже на пол жилого помещения сейчас вставляю пол кармана так, немножко об инструменте которым я пользуюсь для укладки больше для нарезки чем для укладки значит нарезку делаю куском УСП стрелочками вот пометил ровную сторону, чтобы было удобней каждый раз не поглядывать где ровная сторона рулетка у меня используется вот эта вот с белой шкалой она на мой взгляд более качественная и более читабельная цифры больше вот специально для этих целей покупал ну, не для этих, наверное, целей. Перед утеплением купил, вспомнил, что нужна рулетка. Нарезаю кухонным ножом. Ножик из хорошей стали, толстенький, не гнется, такой, довольно ну, хороший нож. Только подтачивать его приходится постоянно, что тупится. Вот. Для разметки подрезки, как я говорил с подрезкой я уже замучился, перманентный маркер и небольшой шпатель, потому что когда доска не строганная, утеплитель, чтобы не заминать, его, подправлять по краям, удобно. Ну вот промежуточный вариант готов, сейчас буду собирать огородку, стенку мансарды, стенку кармана, буду устанавливать каркас обратно. Брусок для контура утепления приготовил, прикрутил всей длине и теперь буду вкладывать утеплитель готов верхний слой утеплителя уложим дальше буду закрывать ветрозащитой уложил ветрозащиту Выпустил ее под крышу, уходит она на дом. Там работу буду вести позже. Просто степлером прибью ее к дому, чтобы ограничить доступ птиц к утеплителю. Это зима, птички любят утеплитель. Дальше буду приколачивать вот такую рейку 20 на 30. Для того, чтобы на нее положить настилу. Хочется в кармашке иметь ровный пол. Прикручены рейки под настил. И установлен первый лист настила. Установлен громко сказано просто положен, не прикручен. Не прикручен. Вещь вообще экспериментальная. Экспериментальная почему? Потому что есть вероятность того, что между моим настилом и ветрозащитой может образовываться конденсат. Вот. Буду наблюдать, если конденсат будет образовываться, вытащить потом его будет проблематично, так как вот здесь будет установлена стенка, доступ в карман будет. Я его сразу распилил. Сразу распилил на левой части, чтобы можно было его вытащить. Вот, вытащить и дальше либо начинать экспериментировать с вентиляционными отверстиями в нем либо убирать и бросать дюймовую доску в разбежку потому что пол нужен пол нужен если тут нету пола зачем тут карман? если в нем ничего нельзя хранить продолжаю Ну вот, завершились работы по утеплению кармана. Настил положен. Каркас стенки установлен на место. Вот здесь не хватило кусочка. Дальше постройки будут еще обрезки, я думаю кусочек, я его сюда положу. А может быть и ложить не придется, придется убирать весь настил. Но это эксперимент. Эксперимент будет понятен дальше. Кому видео оказалось полезным, дайте знать. Всем пока. Спасибо.